Всем привет! С вами снова я Тилька и сегодня у меня немножечко странные волосы, но я их не стала выпрямлять утюжком, потому что я стараюсь им очень мало пользоваться и из этого видео вы узнаете почему, так что досмотрите его до конца. Перед тем как мы начнем, подписывайся на мой канал и запоминай то, что новые видео на моем канале выходят каждый вторник и четверг, а еще так как я вам доверяю, я хочу попросить у вас помощи и совета. В общем, 9 июня в Москве в спорткомплексе Олимпийский пройдет 15-я юбилейная премия Муз-ТВ 2017. И я там буду, и мне просто необходимо выбрать платье. У меня пока что есть два варианта, а вернее три, и я хочу, чтобы вы мне помогли. Вот первый вариант, это вот такое летнее платьишко. Второй вариант, вот такой. Ну и третий вариант, это сшить новое платье. Поэтому я убедительно вас прошу, помогите мне выбрать, пожалуйста. Пишите номер один, если вы хотите, чтобы я пошла в самом первом платье, которое вам показала. Номер два. Вот в этом и номер три, чтобы я сшила или купила себе новое офигенное платье, чтобы пройтись по красной дорожке. А вы можете, во-первых, со мной встретиться где-то там, либо на премии, либо до премии, либо просто посмотреть прямую трансляцию по телеканалу Ю. В общем-то, сегодня я хочу рассказать о приключении моих волос, потому что повидали они достаточно много за свою жизнь. В первый раз я покрасилась где-то в 11-12 лет, и я помню это как сейчас. Моя мама собиралась к своей подруге-парикмахерше в гости для того, чтобы та сделала ей милирование, потому что на тот момент это было модно, что ли, и я хвостиком увязалась за мамой, потому что мне хотелось посмотреть, ну и просто было дома скучно сидеть, ну вы знаете этих навязчивых детей. И когда мы уже пришли, маме начали красить волосы, я просто сидела, смотрела и наблюдала за этим процессом. И когда он был окончен, осталось немного краски, и я в своей маленькой головешечке смекнула то, что «А вдруг моя мама разрешит мне тоже так покраситься?» И, собственно, спросила. В итоге тетечка взяла у меня одну прядочку волос и помилировала ее. Но, господи, я на тот момент была так счастлива, если бы вы знали. Я пришла в школу и чувствовала себя богиней просто. И можно сказать, что это была отправная точка приключений моих волос. Я даже стригла себе волосы, и у меня было каре. Как же я хочу забыть это время, потому что это было ужасно. Это каре, оно было вот, я не знаю, смогу ли показать или нет, но оно было вот вот, вот, вот, вот, вот так вот. У меня волосы были вот чуть ли не вот тут. И все, это было супер каре. И я его ненавижу. Фотки, на которых я с этим каре, я их Фу -фу -фу -фу -фу -фу. чур меня, чур, они лежат, я не знаю где даже, но где-то они лежат в черном ящике, в черном чулане, и я их никому не покажу, никогда, даже не просите. После того, как я отрастила свои волосы после ужасного каре, у меня появилась дебильная челка. В те годы я не особо следила за состоянием своих волос, поэтому после каждого покрашивания их состояние становилось все плачевнее и плачевнее. Но это не мешало мне состричь свою прямую челку и сделать себе косую. Да, в те времена я себя считала и Эмма, и Готом, и всеми остальными субкультурами, которые вообще возможно, Возможны. И, естественно, тогда я не понимала, что это, и, по сути, все это увлечение субкультурами, оно было смешным подобием. Когда я была типа Эмма, я частенько отрезала себе волосы по плечи, потом снова их отпускала, потом отрезала, потом отпускала. И все это было до тех пор, пока я не решила измениться вновь. И я снова сделала себе Прямую челку. Во-первых, она скрывала мои подростковые прыщи, а их там был целый рассадник. Их можно было собирать, не знаю, бесконечно. Их было настолько много, что на моем лбу не было живого места. А во-вторых, я стригла ее себе сама. Это был очень долгий процесс. Чтобы вы понимали, я могла стричь челку часами или годами. Но вот я реально могла взять ножницы и стоять перед зеркалом, очень долго выстригая каждый сантиметр этой долбанной челки. И иногда, я еще перебарщивала, моя челка могла подняться от бровей вот настолько. И это было посмешище. Кстати, те, кто на моем канале давно, застали те моменты, когда я еще снимала с челочкой свои видео. Когда я продолжила заниматься Ютубом, мне захотелось быть блондинкой. И вы сейчас можете спросить, почему именно блондинкой? Дело в том, что я жуткий поклонник сериала «Игра престолов». И когда я впервые увидела там Халиси, я просто офигела от ее прекрасного блонда, который на солнце смотрится словно белый. И мне это настолько понравилось, что я захотела себе такой же. И в погоне за таким идеальным цветом Мне было все равно, что станет с моими волосами Пусть они хоть у меня вывалится, Но я хотела себе такой блонд Первый раз в блонд я покрасилась в недорогом салоне Где была дешевая краска После которых, естественно, состояние моих волос ухудшилось Но я тогда еще не знала С какой проблемой я столкнусь Оказалось, что блонд холодных оттенков постепенно желтеет и из блондинки благородного белого цвета ты превращаешься в цыпленка первое время я думала что это такая плохая краска поэтому я пришла в тот же салон в котором в первый раз покрасилась в блондинку и спросила тетенька что за фигня у меня на голове почему я желтуха на что тетенька мне сказала за блондом нужно ухаживать вот тебе «Тоника, попробуй, и если понравится, купи себе такую, тонируй себе волосы». Я попробовала, и это помогло моим волосам, они перестали иметь желтый оттенок, но я поняла то, что теперь этой тоникой мне придется пользоваться постоянно, потому что если ты и не пользуешься, к тебе снова возвращается цыпленок цыпа. Чтобы вы понимали всю абсурдность, не знаю, как это обозвать, когда я поехала отдыхать на море летом, на тот момент я еще была блондинкой, я взяла с собой 6 банок тоники на 10 дней. 6 банок. Вот таких банок тоники. Когда я вернулась с моря, мне почему-то захотелось попробовать добавить свой блонд чего-то яркого, например, розовую прядку. И я подумала, что в дешевый салон я явно не пойду больше. И накопив немного денежку, я пошла в салон дорогого люксового сегмента. И попросила там мне, во-первых, сделать блонд нормальный, чтобы он меньше желтел, и прядку сделать. Вот мне уже покрасили мои волосики, блонд был реально белый, прям как у Кхалиси. И я такая, о господи, он меня понял, мой стилист меня понял. Аллилуйя! И прядочки были красивые, такие яркие, насыщенные, малиновые. Вы, наверное, помните, у меня есть фотка в ВК, я вам ее сейчас вот где-нибудь здесь присуну. Но не тут-то было. Моя радость кончилась в тот момент, когда я пошла в душ. Я очень расстроилась, когда вода под моими ногами стала розовая. А моя малиновая прядка стала не малиновой, а уже какой-то бледной и блеклой за эту какушку я отдала 10 тысяч рублей. Спустя какое-то время идея сделать на своей голове что-то яркое и необычное у меня усилилась, потому что в Москве много молодежи, которая красит свои волосы, и это, ну, нормально. И меня вот так вот покрасили, и мне это понравилось, и до сих пор Брет меня, и я буду продолжать так красить. К моему удивлению, с этим цветом, когда я покрасилась в первый раз у него, я проходила больше месяца. И то uh -huh. я пошла подкрашиваться из-за того, что у меня отросли корни. А это меня жутко бесит, и я люблю, чтобы они были закрашенными. После блонда мои волосы, естественно, попортились, а антоцианин является ламинирующим средством и он постепенно восстанавливает мои волосы и могу сказать то что вот я пользуюсь им полгода или где-то год и состояние моих волос по сравнению с тем что было раньше значительно улучшилось поэтому я, довольна. я думаю, что многие из вас интересуются, как ухаживать за подобным цветом и как его добиться. Прежде всего я крашусь у профессионала, то есть не я сама крашусь, я в этом плане рукопопик еще тот. И первый совет, это если вы в него покрасились, то научитесь мыть волосы в холодной или прохладной воде. Так антоцианин дольше вымывается. Также имейте в виду, если вы краситесь антоцианином, то к нему должен быть специальный шампунь. Так как у меня волосы фиолетовые, то я использую шампунь, в котором находятся фиолетовые пигменты. Он сам по себе фиолетовый, но я не буду вам показывать, зачем нам это. И также я использую... Вот такую вот штучку, это кондиционер для коррекции цвета, он тоже с фиолетовыми пигментами, но еще вам небольшой совет от меня, если вы хотите, чтобы ваши волосы были здоровыми, то по возможности отказывайтесь от фенов, плоек, утюжков, потому что они все-таки травмируют наши волосики. У меня даже бывает такое, что иногда мне нужно на какие-то мероприятия, я встаю специально за два часа, мою волосы и сушу их естественным способом. То есть просто сижу и жду. Это долго, но зато волосики здоровее от этого. Как-то так я мучила свои волосы все годы своей жизни. Не будьте как я, ухаживайте и следите за своими волосюшками. Потому что, поверьте моему опыту, вы потом замучитесь приводить их в нормальное состояние. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была я, Тилька. Пока, до новых встреч!